Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем э, наш урок по мональной терапии. И сейчас рассмотрим все возможные виды скрутки для поясницы. Ну, самое первое скрутка, вы ее часто видели. Я ее называю пляжный вариант, потому что как бы человек особо не готовится, поворачивается на вот этот бок лицом ко мне. Мы вперед и лежишь ровно на боку на боку на боку лежишь под себя вот. почему пляжный вариант потому что вот как нашли человека там допустим лежит отдыхает на пляже да подошли уперлись в плечо в тазовую кость и просто его поясницу повернули уже может пропустеть но если мы будем думать да то мы как бы усовершенствовали этот вариант Улучшаем формулу, свесили ногу, во-первых, вперед, чтобы было 90 градусов, вот здесь. Второе. Вытащили из-под плеча, из-под головы плечо. перед просто лежит. Руку может сюда. И давим желательно не подмышку, не в плечо лопатка слишком подвижная, да, а вот в грудную клетку. Вот такой вот прием. Тут рука на себя. Не вот так. Такой вот силы не будет. Да? А на себя разворачиваем руку. И в, тоже в сторону раскачали. И с выдохом прохрустили. Следующий вариант. Еще усиливаем эту формулу. Берем коленки вот сюда. Будем под, подмахивать. Да? На себя. Увеличивая дугу. Здесь. Нам важна скрутка именно поясницы, а не грудной клетки. Поэтому по диагонали вот так вот держимся. Да? Да, руку можно просто убрать. Вот. И тут подхватываем под вот ямочкой, да, над ней уголок подвздошной кости. Захватываем его вот этим, косточкой локтя своего. Да? И наша задача поднять вверх и по диагонали вот туда раскрутить. Смотрите, ногу можно даже зажать, в принципе, и своим бедром под... помочь вот толкнуть ее туда. Еще раз, человек на боку лежит, ровно на боку. Подхватили здесь за косточку, здесь подиагонали и скачали и опа. И так, это помощнее было, да? Вот, это какой, третий вариант, да? Четвертый вариант. Я когда-то их вообще насчитал, там, по-моему, 17 вариантов. Там еще по будет при сколиозе, там чуть по-другому делается. Так, дальше четвертый вариант такой. Нам надо еще одно правило учитываем, чтобы нога была вдоль оси позвоночника. Здесь она перпендикулярна позвоночнику. И мы залазим сверху своими бедрами, удерживая его таз и выравнивая до прямого угла. А движения будут вот такие. Руки наши друг на друга идут. То есть вот тут в таз, а вот тут в грудную клетку. Наш вес получается, что руками вес находится над ним, и мы получается своим весом и а -а, корпусом продавливаем. Так, пятый вариант, когда мы подходим к человеку сзади, перевернись лицом к весу, ко мне на бок, на бок, на бочок. Нет, не, это слишком близко, подальше сюда чуть-чуть. Да. Вот смотрите, если голова у человека висит, мы предлагаем ей положить все-таки плечо прямо вытаскиваем из под него, кладем за ногу, держись, просто чтобы прямо ногу, чтобы она не спрямляла, да, просто чтобы держал вверх. Заднюю ногу выравниваем вдоль тела. И тут смотрите, чем э, вот этот угол э, более прямой будет, тем больше воздействия на поясницу. Чем больше угол мы загнем назад, на экстензию, да, вот, тем больше воздействия на крестово-подвздошные сочинение. и пояснично-подвздошные сочленение. Предлагаем ногой еще держаться за стол. Вот она держится, видите. Жесткая фиксированная поза. Эту руку отодвигаем подальше и большим пальцем указываем на крестово-подвздошные сочинение. Поясница подвздошная. <смех> да, и глазами тоже смотри туда. Получается, ну, еще одно правило подключается, куда смотрим, о чем думаем, там и происходит воздействие. И еще одно правило, их уже не счесть сколько, но э, просто мотайте на ус. Если у нас не хватает доворота, вот мы физиологически поворачиваемся на определенный градус, да? Но если мы глазами довернем дальше, то у нас получается, что, оказывается, можем еще и больше повернуться. Поэтому предлагаем глазами смотреть, ну, либо на свой палец, да, либо вот на иллюстрацию. Сами в этот момент присели, и у нас будет толчок от нашего бедра, что тоже усиливает. Видите, каждая наша следующая поза, она нас более усиленно и Хватаемся по диагонали, без корпуса, да, как э, ремень безопасности в машине. И, и толкаем не в таз, не в бедренную кость, а именно в уголок воздушной кости, вот где он там вот упирается, да. Вот туда. Угу. Раз, раз, расшатали, дошли до предбрежения и... О! Толкнули. Отдыхай. Еще немножко усиливаем. Если вот этого вашего толчка слабовато вам кажется для человека, да, то есть такой массивный пришел человек, тогда мы спускаем ногу подальше, чуть доворачиваем его сюда и толкаем уже в гребень, вот выше, да? То есть не там, а выше локтем. А Тут мы можем да. плечом своего. Плеч. А все больно, что Ну нам только для демонстрации раскачали, скачали и Ну это все все это четвертый вариант. Ой, пятый, пятый получается, да? И небольшой нюанс, так скажем, 5А, Ну или шестой вариант. Когда у нас угол меняется, то есть мы угол немножко сделали по больше, то есть не 90 градусов, а уже вот где-то 120 градусов раскрыли, да, человека тогда идет воздействие на грудопоясничный переход. То есть куда смотрит бедро, туда и примерно идет воздействие. Да. Тут вот примерно уже грудопоясничный переход. Можно еще чуть повыше сделать. Да. Если вот под 90 градусов это пояснично-повздошный переход. Сустав, вот этот вот. Еще угол меньше делаем. Это вот крестцово-вздошный переход. Так, еще вот так вот, да. То есть вот можем маневрировать углами, да, под таким углом. Теперь под таким углом вот. Грудо-поясничный переход. Нам уже как бы в пояснице не не толкать мы толкаем уже можем в бедро. Уже в бедро. Сейчас, отдохнем. Вот. И поскольку нам уже не надо весь корпус тянуть, да, мы можем за ребра взяться и как раз попасть. Вот они по диагонали вниз спускаются, да? и нижние ребра вот и идут идут идут идут идут как раз к нижнему грудному отделу да грудной переход вот этот вот то есть мы за ребра еще дополнительно помогаем толкнуть видите в чем нюанс все дело в нюансах говорит мой отец Освященник ему говорит дьявол кроется в деталях вот так то руку кладем видите не вот так именно вдоль ребра, как ребра опускаются вдоль них и толкаем так же вот в бедро а! А! Так, ложись. Теперь ложись на спину. Это был шестой вариант, да, седьмой вариант вот Я, и я ногу прямую, изначально прямой угол Тут нога изначально уже получается лежит вдоль корпуса, вдоль позвоночника, да, ее можно не трогать. А эту ногу мы заворачиваем дикулярно вот туда и превжив ребра, вот так вот проталкиваем ее туда. Или даже можно вот за бедро схватиться. Усиливаем этот вариант. Эту коленку поднимай и, и клади на эту ногу. Не, не, одну ногу на другую вот. Вот. Получается, мы усиливаем. Чувствуешь, тянется там, да? Опускаем. Это уже был седьмой, восьмой способ, да, девятый способ за счет инерции. Ты можешь держаться за стол, держи за стол, кровня ложись, да? Мы прямые ноги поднимаем, перпендикулярно изначально, да, и раскачиваем сюда. Отпускаем мышцы, я их держу, я держу, ты не держи. Вот, раскачиваем, доводим до предела, вот примерно где будет цена на предел, и в этот момент мы хватаем за предположенные ребра и толкаем в ту сторону, но при этом мы надо их качнуть сверху. Раз, два, три. И ловим здесь. И вот тут поймали. Все, все, все, я тебя Так какой девятый был вариант, да? У -у -у. Давай пока на девятом варианте остановимся. Сейчас мы все отработаем на практике. А дальше у нас будут еще приемы некоторые лежа на полу. И некоторые с особенностями, с тонкостями для проблем со скалеотической спиной. С вами был Олег Аллаф Гудвин. Жду вас на своем тренинге. И подписка. Ставьте лайки.